И всем привет, дорогие друзья, с вами Сэмми сегодня у нас будет новый канал набр... за обзор на обзор модов. В чем заключается эта рубрика? Она заключается в том, что эм, э, на ютубе как бы есть очень много обзорщиков модов, но не каждый может как бы нормально сделать обзор. И этих людей мы будем сегодня позревать. Ладно, что же, начнем? И да, говорю сразу, лучше, э, если у сейчас в ручниках, то лучше уменьшите звук. И всем привет, дорогие друзья, с вами Тивизор. Ну привет! Сегодня мы играем в лагерь игру по названию Майнкрафт. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ты же назвал свое видео обзор модов. Почему именно играем в Майнкрафт, если я должен просто обозревать мод, который который кому-то понадобится, наверное? 1.5.2 Да нет, ты пытаешься нас наебать. И сегодня мы играем одни. А уж вообще не играл. Потому что обзор модов, я буду снимать один. И как вы видите по моему замечательному? Просто замечательному. Блять. Как, Какой знак замечательно? Нельзя было, например, сказать просто красивому. нет, надо было сказать вот это. И по моему замечательному кайвертику. Да пиздец замечательный. Сегодня этот мод добавляется с помощью одного блока. Можно построить. Постройки. Крафт из... Как, как? Можно построить. Постройки. Крафт, если я вам не показываю, у вас.. Лучше бы вообще не показывал ничего. И свой обзор в том числе. Вот, в этом сундуке крафт. Вот крафт дома. Это это вам понадобится в домах. Бассейн и.. как он называется? Небоскреб, пусть шерсть. Так. Да сейчас еще раз небоскреба. Поставим его. У нас должно быть палец, но у меня просто матлагано, наверное. И мы подходим и нажимаем правой кнопкой мыши. БУМ! Сейчас зависим. И вот пора. Выживание. А сейчас это больше похоже на трубу, чем на небоскреб. Ну, по-моему, я могу построить столб из земли. И назвать его небоскребом. Это, скорее всего, обычная труба. У вас будет вот так, ну, в суперплоском у вас такой же камень будет, а в биомах такого не будет. Вот, собственно, э, теперь вот добавляют вот этот вот блок, я не забыл, как он крахся, вот, такую вот вода не разливается, мы вам всякие штучки делаем, потом нажимаем, и она выливается. Честно, прикол как-то, я не знаю. Я, честно, вообще не знаю, зачем этот блок, потому что воду можно просто брать в ведро и разлить ее ну, для него ж... задница это точно подойдет. Вот э, этот добавляет, мод стекло купол. Можно снять купол, в котором можно жить под водой. Ну вот. Сейчас выйдем. Вот такой прикольный, уютненький. Для пиздец уютненький. Это теперь у нас это для шахты нам понадобится. Мы так делаем. Ну, для этого нам нужна палка, но вы ее найдете. Нажимайте правую на кнопку и у вас два входа будет. Это, наверное, с нельзя. Вот огород, ну, который я показывала. Стоп-стоп. То есть ты хочешь сказать, что ты девочка. При этом в начале ты игру, что ну, ты назвался Ник Мальчик. Так, давайте посмотрим начало. И всем привет, дорогие друзья, с вами Хейвизард, и сегодня мы играем в офигительную игру под названием Майнкрафт Да, все таки это девочка, я, да, он был прав, он девочка, он показывал, показывал, точнее. Ладно, давайте продолжаем дальше. Ну для этого нам нужна палка, но... Так, я не туда зашел А, Ебасы. Если честно, так, если честно, то я сейчас ничего не нажимал, как бы на паузу и не перематывал видео, так дальше идет. Окей, okay, продолжаем. Сейчас вяжу. Я вам обещала вам показать. Так, выбираем. Если что, вот. Вот грав. И вот. Так, этот блок нам позволяет сделать дом. Вот так ставим и нажимаем обратную мышцу вуаля тут две печки, так у вас у всех будет печка не сгорелевшаяся не сгорелевшаяся? что? нет нет, видео так и должно быть все, ой пожалуйста, заспала и вот, тут на сундука, башня, так. факела есть, тут тоже факела, все нормально ну вот, только тут надо повесить все сделать вот, конечно, все хорошее. Ну что ж, всем пока, дорогие друзья. с был Хивизо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И сегодня у нас был вот такой обзор модов. И я бы после этого помню скачать хотя бы бандикам или фрабс и не снимать через телефон. Ладно, всем удачи, всем до новых встреч и ждите новых роликов и поставьте лайк, если вам хочется как бы продолжение, но сегодня комментирую не особо, как бы.. Да, не особо потому, что у меня... Потому что мне так захотелось.